Волонтер та військовий капелан з Америки допомагає розбирати завали після влучань ворожих ракет у Запоріжжі. На цьому відео Скацобі прибирає уламки багатоповерхівки, яку 2 березня зруйнувала російська ракета. Чоловік каже, дізнався, що потрібна допомога у соціальних мережах. Я одразу от, на 2 утром што після прильоту нуждаються помощ з і я приїхав і ну. У меня уже оборудование, тачка, грабли, лопаты, и я тоже просто хотел помогать. Написали нам, что на 3-4 пока еще здесь продолжали спасательные действия и сказали, что им не надо было именно помощь, но ну, чтобы убрать развалины, руины. А вот тот первый день просто столько был мусор везде, стекло, надо было это все почистить. Скат до Украины переїхав 18 лет тому, Одружився с украинкой. Разом с дружиною и шестью детьми жил у Васильевском районе Запорізької области. Працював пастором в местной церкви. После початку полномасштабной войны почти два месяца жили в оккупации. Наше посольство в Киеве, американское посольство до этого предупредило нас. Они сказали, как американцы, вы должны уехать, эвакуироваться. Потому что сейчас мы считаем, что будет война, это вам опасно будет, как американцы. Но мы просто не могли доброю совестью уехать, и мы решили оставаться. Мы слышали взрывы вокруг, в селах вокруг нас, и мы поняли, что это уже сейчас уже тяжело будет даже уехать. Супермаркеты были закрыты, банкоматы не работают, и людям тяжело было. Люди, люди действительно голодны. были наша церковь, мы организовали гуманитарную помощь, мы помогали людям в нашем селе, кормили их. Эвакуировавшись до Запорежья, Скат Соби продолжил допомогать украинцам. Он ездит с гуманитарной помощи в прифронтовые места и села. У меня автобус, микроавтобус. Мы организуем помощь и мы привозим людям, которые в подвалах, которые нуждаются, которые еще остались в этих селах и городах. То есть иногда это с цивильным людям, иногда это военным людям. Кроме того, скат официально став військовым капеланом. Человек їздить на передову, зокрема, в Донецкую область. Каже, поддерживает украинских військових и молится с ними. Я был и в Бахмуте, Северск, Великая Новоселка, и вот других возле в Угледар такие места, где наши ребята действительно нуждаются в поддержке и, и, и духовная поддержка тоже. Они всегда благодарны, очень благодарны, потому что им очень важно, они понимают, что они в опасности. Когда есть Пастор, священник, верующий человек, который будет читать с ними Слово Божье, молиться с ними, объяснить им, что Бог не оставил их, что Он рядом, и мы всегда можем взывать Богу, и Он готов услышать наши молитвы. Для них это очень большая поддержка. ВЕСЬКОВЫЙ КАПИТАНКАЖА ПОТРЯМУЕ СВЯЗУЕТСЯ С БЕТЬЯМИ НАВЕДКУ ЛИ ПОВЕРТАЕТСЯ ДО ЗАПОРІЩЯ. один парень недавно он еще был в Бакмуте, и он он написал мне после этого, скат молись, пожалуйста. Я думаю, что если я хоть до понедельника могу выжить, тогда, может быть, все будет хорошо. Но я просто даже не знаю, если я до понедельника выжжу. Дарья Пасечник, Андрей Варенов, Суспільне. Новини. Запоріжжя.